Всем здорово. с вами Гитра94, и сегодня у нас реакция на 55x55, Необъяснимо, но хайп, Фит Сергей Дружко. Это, видимо, как раз по-новому -по его шоу, это Дружко шоу. Хотя 55 уже была, была песня, уже. Если это видео окажется в правильных руках, то оно станет популярным. Хайпанём немножечко. Хайпанем. Продолжаем хайпить Данное видео фейк Я не понял Кто не понял Я не понял Кто не понял Я Это какой-то заговор Полезная информация Полезная информация нем немножечко продолжаем хайпить. Во все эти люди. Я решил начать с новостей интернет. Сегодня мы попытаемся разобраться в этом. Рифмы, панчи, скетчи, войны. Я все осознал. Виноват Навальный. Эта неделя запомнится как страстная. Вам придется поверить мне на слово. Мне пришлось столкнуться с аномалией. Кто виноват Навальный? Я не понял. Кто не понял? Я не понял. Кто не понял? Я это какой-то заговор. Полезная информации. Кто не понял? Я не понял. Кто не понял? Я не понял. Кто не понял? Кто не понял? понем немножечко продолжаем хайпить кстати ребята я так это уже реклама пошла мне понравилась песня. Напишите в комментариях, понравилось ли вам. подписываться на канал 55-65. Ну и на мой, если хотите, еще реакций. До, до следующего видео.